Всем привет! В этом видео мы продолжим разбирать конфигурацию Drupal. Мы разберемся с кэшем, разберемся с управлением конфигурацией, с логами, ошибками и режимом обслуживания сайта. Давайте зайдем на наш сайт, в раздел конфигурация, и перейдем в раздел разработка. Давайте начнем с производительности, с кэширования нашего сайта. Именно кэш позволяет работать Drupal 8 так быстро. Итак. Здесь у нас довольно-таки простые настройки. По умолчанию у нас включен кеширование CSS и JavaScript файлов. Если вы зайдете на главную страницу, откроете исходный код страницы, то увидите, что у нас нет очень многих CSS. -ок. Они все сжаты в 5 маленьких CSS. -ок. То есть, если вы зайдете в любую из тем Drupal, то обнаружите там большое количество CSS файлов. Также в ядре Drupal очень много CSS файлов. А здесь вы видите всего лишь 5 сжатых CSS-файлов. Это позволяет загружать очень быстро ваши CSS-ки на сайт. Это экономит трафик, экономит загрузку страницы. И в целом пользователю визуально кажется, что ваш сайт работает быстрее. Также у нас JavaScript-файлы сжимаются, агрегируются. Вот вы видите у нас сгенерированный в Drupal файл JavaScript. -а и второй файл JavaScript. -а. Также вы можете очистить кэш. Вручную с помощью кнопки очистить кэш. Очищать кэш нужно, когда вы что-то меняете в шаблонах, когда вы что-то правитель. Когда вы правите что-то в CSS или в JavaScript файлах. Также вот здесь вы можете выставить, насколько будет, долго будет храниться ваш кэш. Ну, вы можете в принципе поставить один день, чтобы кэш сбрасывался через один день. Но если у вас статичные страницы, у вас сайт визитка. И вы выкладываете раз в неделю информацию на свой сайт то вы можете, в принципе, не выбирать ничего другого, кроме как не скидывать кэш. У вас будет постоянный кэш. Это влияет хорошо на ваш сервер. То есть вы сгенерировали один раз страницы, и они у вас лежат на сервере. Таким образом, вы можете довольно-таки быстро и просто закэшировать вообще весь сайт, и он у нас будет очень быстро работать. Так, с кэшем, в принципе, мы разобрались. Существует довольно-таки много дополнительных, Модули для кэширования сайта на Drupal Мы их разберем в отдельном разделе учебника, связанном с производительностью Drupal. Поэтому то, что есть сейчас в разделе производительность, нам достаточно. То есть мы включили кэширование. Все кэшируется, работает быстро. Как только наш сайт будет разрастаться, мы займемся производительностью. Пока нам этого достаточно. Давайте зайдем в следующий раздел конфигурации. Логи и ошибки. Здесь мы можем настраивать, сколько хранить в логах сообщений. Вы можете, например, поставить, что записывать все сообщения. Вы можете поставить записывать все сообщения вместе с бэккрест-информацией, то есть по каким PHP-файлам прошелся Drupal, прежде чем возникла эта ошибка. Вы можете посмотреть, посмотреть, по каким строкам прошелся Drupal. Это скорее даже будет важно для программиста, нежели просто для пользователя сайта. Если у вас простой сайт, вы можете поставить просто «Ошибки и предупреждения», потому что ошибки и предупреждения тоже влияют на производительность сайта. То есть если у вас будет генерироваться очень много ошибок или предупреждений, нотисов, то это тоже плохо сказывается на производительности. Также вы можете выбрать, сколько у вас сохранить записей в базе данных ошибок. Вы можете ограничиться 10 тысячами, по умолчанию стоит вообще 1000, но 1000 может довольно-таки быстро забиться, если у вас возникнет какая-то ошибка, которая будет постоянно генерироваться на каждую страницу, поставьте хотя бы 10 тысяч. Сохраняем. Вы можете посмотреть эти все отчеты в отчетах. Отчеты, журнал. Именно здесь вы настраиваете свой журнал. Вот этот журнал. Здесь вы видите всякие ошибки. То, что не может создать директорию. То, что в какие-то... Переменные в твиге, в шаблоне и указаны неверно. Это все сохраняется здесь, в журнале, в отчетах «Журнал». А в логи ошибки вы выставляете настройки этого журнала. В принципе, здесь все довольно-таки просто. Давайте перейдем дальше. Режим обслуживания. Иногда бывает, что вы какие-то модули обновляете на сайте, и вам важно, чтобы в этот момент пользователи не заходили на сайт. Вы ставите режим обслуживания. И у вас появляется такое вот сообщение для всех пользователей, кроме админа, что ваш сайт закрыт на техническое обслуживание. Это нужно недовольно-таки часто. Ну, Например, когда вы обновляете тему, обновляете какие-то скрипты на сайте, или делаете миграцию с другого сайта, какую-то информацию заливаете. И вам важно, чтобы этот процесс был непрерывный, чтобы не было такого, что пользователь зашел на сайт, положил вас сайт, у вас возникла ошибка, данные не залились. Поэтому вы можете пожертвовать там 15 минутами, оптайма вашего сайта, что он будет в нерабочем состоянии, что будет выводиться что в сайт в обслуживание, но зато у вас будут данные в целости и сохранности. И не забывайте снимать эту галочку после того, как вы завершили свои работы на сайте. Сохраняем. Иногда в 7-м когда вы делали апдейт PHP, запускали скрипт обновления, после того, как вы поставили новую версию модуля, бывало такое, что у вас оставалась эта галочка включенная, поэтому... Проверяйте под анонимным пользователем ваш сайт, заходите на него, снимайте эту галочку, если она вам не нужна. Давайте перейдем к следующим настройкам. Это более интересные настройки, они появились в восьмом друпале. Это синхронизация конфигурации друпала. Вообще система конфигурации появилась в восьмом Drupal, она пришла на замену Fitches, на замену в StormGarn. Если вы помните, что в седьмом Drupal она приходилось брать из одного места. Конфигурацию с помощью FITES, с другого места с помощью STRONGAR, где-то вообще экспортировать какие-то данные, все свэшки, PHP, объекты, через US, там, вставлять все это дело какими-то третьими путями, загружать все через FITES. Теперь у нас появилось все централизованное хранилище всей конфигурации Drupal в одном месте. Вы можете использовать только две кнопки экспорт и импорт. Допустим, вы разрабатываете сайт локально, экспортируете конфигурацию и заливаете его на живой сайт. Давайте сейчас это сделаем. Экспортируем текущие настройки нашего сайта. Нажмем «Экспорт». Вот вы видите, вы можете экспортировать весь архив, всю конфигурацию сайта целиком. Можете поэлементно экспортировать. Мы сейчас сделаем полный архив нашей конфигурации Drupal. Под конфигурацией Drupal мы понимаем не только настройки модулей, все, что мы сделаем в админке, все, что мы делаем с помощью системных форм, да и вообще любые настройки, которые есть у каждого модуля, они все сделаны через эту конфигурацию. Это все довольно-таки удобно стало. Давайте сохраним. Теперь, так давайте посмотрим, что внутри этого архива. Извлечем его. И здесь у нас куча e-mail файликов для каждой настройки. Вот видите, для модулей, блок, для блоков. Для модуля блок для каждого модуля который вообще есть на сайте ColorBox, контакты комменты для каждого ядреного модуля контрибного который находится в ядре Drupal для каждого для каждого поля вы помните что поля тоже угружаются через фичес сейчас это все угружается в EML файлы мы их выгружаем централизованно для всего всего-всего вообще для всех настроек у нас есть eML-файл теперь централизованный выгруженный и давайте посмотрим, как это работает. Давайте зайдем в конфигурацию. Изменим название нашего сайта. Вот вы видите, у нас Drupal 8. Мой первый сайт на 8. Давайте напишем какую-нибудь крокодиаблу в конце. Сохраним. И теперь попробуем импортировать нашу нашу выгруженную конфигурацию. Вот это также файл. Берем. И закачиваем. Итак, наша конфигурация закачалась. Вы видите, что у нас изменился System сайт, название нашего сайта. Заходим, смотрим различия. И вы видите, что у нас сейчас такое название, хотя в конфигурации, которую мы выгрузили, название такое вот, старое. Давайте вернемся и нажмем импортировать все. И все изменения, которые мы загрузили, они применятся. То есть мы вернемся к исходным к исходной конфигурации делаем у нас название сайта без карказябло в конце. Итак, наша конфигурация загрузилась. Давайте зайдем снова конфигурацию. В раздел информация о сайте. И вы увидите, что наше название сайта вернулось на прежнее место. Исчезла карказябла в конце. То же самое вы можете сделать между локальным сайтом и живым сайтом. То есть разрабатывать сайт локально. И потом заливать вашу новую конфигурацию на живой сайт. Таким образом, вы можете подгитовать вашу конфигурацию, выложить ее в отдельную папку. И просто заливать ее следите за ее состоянием. Если что-то изменилось на живом сайте, вы опять же сливаете с живого сайта конфигурацию, заливаете в гит. И таким образом у вас одна конфигурация на локальный сайт и такая же конфигурация на живой сайт. Тем самым вы можете избавить себя от лишних головных болей, связанных с тем, что Drupal хранит очень много настроек в базе данных. Теперь это стало намного проще. В принципе, все. Мы разобрались с разделом «Разработка конфигурации». Подробно мы еще разберем, конечно же, и кэш в следующих разделах нашего учебника. И также мы разберем подробно еще о том, как использовать гид и как использовать конфигурации Drupal. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, делайте хорошие сайты на Друпале.